Я играю в Бравл Старс. Какие-то звуки странные. Что это может быть? Что же это такое? Гребаный сиреноголовый. Не дает задонатить в Бравл Старс. А, вспомнил. Мне же посылка пришла. О, здравствуйте, вот ваша вода. О, наконец-то, воду привезли. А где мой чек? Натяну. Угу. Все, да, до свидания чаю, мастер, <свят> Блин, Какой хороший молодой человек. И главное, вежливый. <свят> Блин, забыл. Селеноголовый. <свят> тем, как продолжить смотреть видео про ужасного селеноголового рекламируется канал beautify классный чел снимает очень хорошие ролики подпишитесь на него пожалуйста он очень хороший человек только на английском но вы же знаете английский наверное все продолжаем смотреть Я этому себе наголову не повторялся. <глаз> Блин, что это за звук? <плаз> Готовься к битве. <плаз> Ох, меня ударили где это я? Сын мой Ключи, Шурманик Вот ты? Бог Во, и ты попал в рай Блин, но мне нужно еще убить сиреноголового Скажи мне смешную шутку, и я тебя отпущу обратно Или... Ей, Синемарей! Теперь я могу нормально играть в Белл Старс. И никакой сиреноголовый мне не помешает.